ВУЗы жаловалась и так далее и тому подобное. Бесконт писали доносы Круковской и Март Макеев. Вот. Были родители, которые были недовольны направлением школы. Вот. И как-то раз во время урока вот, у меня зашла учительница и сказала, «Я посижу вместо вас, а вас ждет»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 девяносто -го года была такая мощная комиссия, насколько да, я помню, было... переговорим, весной 71, -го. весной 71 -го года, извините, я ошибся. Весной 71 -го года была такая комиссия, насколько я помню, у нее было 96 человек, таких комиссий на школу не насылают вообще. Школа, где работает 50 учителей, 96 проверяющих, это полный дурдом. Это была комиссия райкома партии.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 Наум Мацевич со своим орденом Ленина, вот, Феликс Александрович Раскольников, литератор, я. Мы пошли к Татьяне Петровне Архиповой первому секретарю райкома партии. Ну, она с нами обошлась как с полными дураками, каковыми мы и были, безусловно, вот.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 что будет с администрацией, что будет со школой, закроют ли ее и так далее и тому подобное, но она нас выставила. Вот, очень вежливо, просидевши с нами минут 40, она нас выставила э, вот, с тем же самым э, утверждением, что она ничего предсказать не может, что это решение райкома и так далее и тому подобное. Решение райкома было снять всю администрацию, вот, э,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 Это был фактически конец той прежней второй школы, вот в которую я пришел, как выяснилось в последний год ее существования. А про эту комиссию можете рассказать подробно? То есть вот вы в чем, вы свидетель чего? Были? Вот как это? Или, или просто вы в этом? Там была же какая-то, да, вот эта разгонная комиссия? Или... Да, это было сразу видно, что это разгонная комиссия.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 полному развалу воспитательной работы, ну, я вам говорю, что брался какой-то конкретный случай, вот этот выпускной бал. Вот И говорилось о том, что вот этот русский кабачок, это не кабачок, а кабак, Вот там это исполнялись какие-то э э э романсы э под гитару, ну,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 Трудовым профессиям относятся с высока, с набиски. никто не идет ни в токаре, ни в слесаре. А что же такое? Вот 217 пускников и 215 поступили. А кто же будет принимать трудовую эстафету? Вот это вот было все написано в этой справке. Вот, что мы подрываем таким образом формирование рабочего класса. Вот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 вот в этих фильмах нет, что ни молодой гвардии, ничего. Вот. Фильмы преимущественно западные, или советские фильмы, которые сразу были осуждены общественностью, как Андрей Рублев, и так далее. там был несколько фильмов, которые действительно не получили проката и там показывались в клубах, и все так. Вот. Таким образом, по всем э, дисциплина, финансовые нарушения, развал воспитательной работы вот, – э,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 и Их всех могли исключить из партии и так далее, и тому подобное. Вот. Не знаю, там, безусловно, были какие-то люди, я не знаю, какие, которые пытались смягчить этот удар, вот. но уже было где-то, наверное, в апреле совершенно очевидно, что удар будет такой силы что школа будет поломана. Вот. Взамен Владимира Федоровича дали